Сообщаю вам, не есть гуд новость. Все проекты, которые были связаны с Вимедиус, Куфайр, там еще какие-то, ТМДЛ, это все одна и та же контора, это китайцы. Я думаю, с китайцами больше не стоит связываться. Лучше переходить на какие-то проекты, те, которые стоят, на то, чтобы обратить внимание. Вот совершенно новый, свежий проект. Он не такой дорогой, как это были предыдущие. То есть 50 долларов максимальное вложение, минимальное ноль. Вы можете выбирать по пакетам. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. И я думаю, вы будете заинтересованы. Добро пожаловать на канал AppleExpert. С вами Владимир. проект power Academy Online — это совсем другой проект который отличается своими особенностями даже вывод средств которые нам не придется ждать день или еще сколько-то буквально три минуты и на счет все приходит этот первых источников я еще ничего не выводил к этому мы еще придем давайте первое ознакомимся как стать партнером нажмите на красную кнопку стать партнером потом выбрать пакет партнера активировать пакет поздравляю все ясно пример вы активировали Middle+, Plus, приглашенный один человек, который купил, например, пакет Middle, вы получаете 4,50 на ваш баланс. Пример, ваш партнер, у которого пакет Senior Global приглашает своего друга, который купил тарифный пакет Senior Global, ваш друг получает 7,20 долларов. Ваш пассивный доход составит 1,80 долларов. Без вложения вы также можете активировать пакет Demo, который дает вам 15% от покупки пакетов. Система также, как в пример охране, но ваш процент от покупки составит 15%. Вывести составы можете в любое для вас удобное время, отзывы компании. По ссылочке переходите и там телеграм-канал. В общем, за каждого человека, который активирует пакет по вашей реферальной ссылке, вы не только получите доллары, но и опыт, который даст вам новые уровни. Когда вы достигнете от нового уровня, система вам начистит бонусы в виде. Денежных вознаграждений Чем лучше у вас пакет, тем быстрее будет ваш заработок Иметь доступ в интернет свободное время Желание активировать пакет Стать партнером То, что и вам нужно будет нажать Дальше, вот у нас демо, которое ничего за это не нужно Можно купить Или же вложить тут максимальный, по-моему, 50 долларов вот, вот этот опыт, который начисляется у нас Звездочкой помеченный И я, пожалуй, зайду все-таки на 50 долларов Чуть-чуть позже Сейчас активирую пакет такой-то на демо. Вместе с вами. Купить за ноль. Вот, активировать. А здесь вот можно пригласить. Давайте мы сразу активируемся. Все, демо был активирован. Вы официально стали партнером компании Power Academy. Теперь вы имеете возможность заработать. Подробнее о заработке читайте здесь. Закрыть. Закрываем. Вот наша реферальная ссылочка. Мы ее можем копировать, шарить. Ну и если захотите, вы также регистрируетесь и будете иметь средства. В данном случае при регистрации вы имеете 5 долларов. Мой уровень 1, демо все 15%, бонус за пакет 0, опыт за партнерство 10. Ну и все то же самое расписано, что я ранее читал. Денежки выводятся, мне скрины скидывали. То есть никаких проблем с этим нету. Поэтому, друзья, регистрация будет совершенно проста. Взошли, ввели почту, имя, фамилию, отчество. Хотите Telegram, пишите, не пишите, ввели пароль, все, регистрируйтесь, все. Это все, что от вас будет требоваться, ничего сложного нет. Дальше я вам уже весь процесс показал. Какой здесь еще функционал? Приобрести курс это вам не нужно. Общая информация и, ну, и ваши оценки. Все. Это та информация, с которой в принципе, я вас уже ознакомил. Карту точно так же вы можете добавить в своем профиле. Когда перейдете в профиль, нажмете настройки, точно так же можете изменить новый пароль сразу же. Здесь можете загрузить фоточку. Вот в принципе те все данные, которые я говорил. Чтобы вернуться обратно, нажимаем «Начать зарабатывать» возвращаемся обратно на то же меню, где мы и находились. Система проста, переходите, знакомьтесь, задавайте вопросы, я для вас доступен 24 на 7. Если вы все-таки захотите сменить свой тарифный план, вы можете выбрать другой, вот здесь раздел, ну, по крайней мере, вы будете получать больше. То есть, смотрите, я буду заходить на максимальный, вот, изменен он сейчас на 50 долларов, был 80, и мы имеем 40% от партнера, который Будет пополнять от вас, переходить, регистрироваться бонус за пакет 9 и опыта 70 варш для раскрутки и чат-бот для раскрутки. То есть я возьму чуть позже максимальный и буду иметь вот такой-то доход. Так вот, друзья, вы, в принципе, сами все видели. Проект довольно-таки интересный. Вывод работает моментально. Я еще сам не выводил, но мне показывала моя одногруппница. То, что выводили скриншоты, показывали буквально до 2-3 минут, сразу деньги падают на счет. Все очень просто, комфортно и довольно-таки приятно. Не приходится ждать сутки, двое или еще какой-то промежуток времени. Вот это вот действительно радует. Поэтому пока проект на старте, у кого есть желание, конечно же, и рассмотрите этот проект вместе со мной участвуйте, зарабатывайте, но ни в коем случае я никого призывать к этому не буду, потому что у каждого своя голова на плечах, и в любом случае вы решение принимаете сами. Вот. Поэтому в описании под видео есть регистрация на данный проект, телеграм-канал, я буду все туда публиковать, сделаю первый вывод, первое вложение, все вам буду демонстрировать и показывать максимально подробно. Подписка на канал, прожмите колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.